Привет, ребят! Сегодня мы находимся на улице Мира, если вот, можете видеть Мира указать. У меня такой вопрос к местным властям самоуправления. Будет ли у нас вообще интернет, телефон проводиться в этом году или вообще когда планируется? Просто ни до кого не дозвонишь, ни до кого не узнаешь. Ну, Домалин хотя бы сказал то, что пока не планируется, а вот ТПК интересно, и так ответа и не было. Будет и вообще какие-то работы проводиться, потому что все вот люди находятся без телефона, без интернета. Вот а В наше время, в наше время, без интернета, без телефона, как-то очень кайфово. Вот такой у меня вопрос. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого факта то что у нас нет интернета вот и напишите в комментариях все ли согласны чтобы провести интернет на улицу мира ну, кстати тут еще рядом остальные улицы идут все без интернета без телефона без всего вот. так что ждем ответа от местных властей от домалинга тпк Будет ли у нас интернет в этом году или в последующий год. Всем пока. Да, кстати, местные жители, которые тут живут, это на улице Цветочной, улице Мира, там Луговая. У меня же все живут без интернета. Напишите в комментариях, как вы справляетесь с этой задачей-то вообще. Как вы живете без интернета, без телефона. Ну все, теперь точно пока.